У меня приятные новости. Эй эй, эй, эй, твой звездный так прекрасный. Я не уверен, что стоило брать на рыбалку слишком умных. Да-да, вы правы. Хорошо, что мы здесь одни. Встречайте! Новинка от магии на второе в блокбастере «Спасти ужин за 15 минут» в микроволновке. Легендарная команда. Картофель, ветчина, сметана и магии! Не пропустите! Скоро во всех микроволновках страны. Картофель под сырным соусом с ветчиной от магии. Неприятный запах изо рта может быть вызван бактериями зубного налета. Парадонтекс в 4 раза эффективнее предотвращает скопление бактерий. Узнайте больше!